Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Пышные, мягкие, вкусные, простые пышки – это тогда, когда надоела остальная выпечка. Времени они занимают немного, и продукты есть всегда. Обмакни их в варенье, в меде или в шоколаде – они великолепны. Взболтать яйцо, сахар и соль. В отдельной посуде теплое молоко, сахар и дрожжи полностью растворить. Залить их в яичную смесь, перемешать. Влить растительное масло и частями ввести всю муку. Замесить мягкое тесто, накрыть пленкой и дать ему подойти. Это занимает около получаса. Разделить тесто на две равные части. Раскатать каждую в круг 4 мм толщиной. Разрезать на 8 равных частей, накрыть пищевой пленкой и оставить подходить. Обжаривать в хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с каждой стороны. Присыпать сахаром или кокосовой стружкой. Или просто смазать сиропом. Получается настоящее лакомство. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и то.